Человек, боящийся выступать перед аудиторией, это человек, который показывает или чувствует страх. А человек, который не боится выступать перед аудиторией, это человек, который тоже боится, но не показывает страх. Но я хочу вам дать совет. Выступайте как можно чаще. Делайте это как можно чаще, потому что таким образом изменится ваша судьба. Если вы чего-нибудь боитесь, то обязательно это сделайте. Главное, чтобы это не граничило э, с вашей жизнью и смертью, и чтобы не привело вас к смерти. То есть не надо прыгать на тарзанки там, и так далее, или съезжать на лыжах там, по трассе, которую вы не знаете. И, конечно же, если вы это сделаете хотя бы один раз, а еще лучше сто раз, а еще лучше тысячу, то тогда вы перестанете бояться.